Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Антон Ковалев. Games, мы продолжаем. У нас, видимо, все движется к финалу. Ага. У меня забрали все, что у меня было. Забрали все, что у меня было, все, что у нас было. Ага. Типа мальчик здесь, но он не здесь. Дверь закрылась. Так, что-то есть то есть вот только куда все это дело надо так подсвеченная лампа говорит о том что у нас тут что-то может быть надо будет узнать пароль вот ножницы так Красная это 0 Синяя 2 Оранжевая 3 Красная 0 Ага, стоп чтобы с той стороны был Там должен быть 0 а, Так, еще один раз Красная 0 Оранжевая 3 Синяя 2 Синяя сейчас на какой цифре? Ага, еще раз надо прокрутить Синяя 2 Оранжевая 3 Еще раз Так, у нас остается фиолетовая и зеленая Зеленая 7. 7. Ну, эту, я думаю, можно так подобрать. Отлично. Ну, вообще была пятерка. Так что пока все просто. Вниз мы спуститься не можем, дверь закрыли. Окей. Так, вижу еще паутинку. Так, ну начнем в ту сторону. Поехали Опа, а вот это как, вот это как раз таки та комната Которую мы видели вот через эти вот ставни. Бля, это что за культ какой-то дикий Тут может что-то есть, какая подсхалочка Или мы просто вниз спускаемся и все Надо осмотреться. Так, смотри, что здесь может? Не, ничего. Так, ладно. Получается все? Получается вниз. Тихо. Лом. Забирай лом, давай под стол. Ай, блять, Был, сука, он меня в ловушку словил Вот за засранец Он у меня забрал ножницы Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим Куда бежать я не знаю Я так понимаю, только, тут, тут, тут только на улицу Только на улицу еще ловушки. Ага, ключ найти надо. Блять! Малой под столом сидит. Ах ты, сука! Ох, блять, а вот это неплохие такие скримеры начались. Нифига себе. Так, я предлагаю пойти ножницы забрать. Мало ли пригодятся? Забирать. Так, хорошо, нам нужно найти красный ключ. А двери все закрыты. И где может быть ключ Сука Давай-ка думать Так, здесь мы можем спокойно от него спрятаться Все, тихо Ключ Да хер его знает, где может быть этот ключ Все двери заперты Правильно? Так, не все Ага, ага, нужно достать огнетушитель угу. Так, сохраниться нельзя Он же не мог меня заметить в шкафу Он не мог меня заметить в шкафу, нет Давай уходи Ага, и там тоже ключ нужен Блядь Блядь Прямо в него Так, ладно Сейчас будем бегать 200 тысяч лет искать Ключ Да беги, беги-беги-беги-беги-беги Ага, от Там ножницы. Здесь можно бегать. Может у мелкого ключ? Нихуя себе, это что за спринт был? Ах ты сукин сын! Бля, где ключ? Бля, он стал очень быстро бегать. Пофиксили что ли что-то? А что сосед такой реактивный? Бля! Ой, долбоёпа. Так, а где гаечный? Может все-таки гаечный ключ этот разводной здесь где-то? Возможно, возможно, я что-то упускаю. Интересно, интересно. Где ему быть этому ключу? Но мы то знаем что сосед совсем не злой по факту Он просто с катушек блять слетел Потому что потерял всю семью Куда бежать? Я не знаю просто. Надо где-то найти гаечный ключ. У меня есть только лом. Блять, я застрял. Но на втором этаже его не было. Давайте так, буду на паузе бегать искать, потому что можно задеморозить. Короче, э -э я отлетел от него еще раз 220. Ну, раз 20 точно. Гаечный ключ, блядь, у него за пазухой. И вот, просто, вот, вот, вот, как мне его достать, блядь? <звы> блядь! Сука! То есть теперь мне за ним бегать надо, или что? Хитрый засранец, просто. Но я решил э, не забирать его сам. Я а решил посмотреть вместе с вами. А-а-а, сука, сосать! Сосать, сосать, сосать, плюс лежать. О, да. Так, одно есть. Надо огнетушитель забрать. А, -а, -а, -а, -а, -а, а пошел нахуй а там еще одна бля опасно если я все потеряю он у меня все заберет Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Но он не дает вообще, не дает. Давай-ка так сделаем. Давай уходи. Да нет, в смысле ты, бросить ки... Я слышу, как Малой страдает там. Он просто стоит на месте. Блядь! Ой, блядь! Падла шустрая так он побежал наверх отлично отлично ой бля Достану, да? Бля, это было близко. Так, он пошел наверх. Похуй, похуй, похуй, тушим. Так, он у нас все забрал, да? Да, сука, он у нас все забрал. Тихонечко. Тихонечко. Я сейчас на тебя наплюю этой хуйней. Давай, туши его, блять! Похер. Я, за... Я сделал. Я сделал. Я вроде бы потушил ключ. Вроде как потушил ключ. Да. <свистит> Бля. Тихо-тихо-тихо. Хер, ты шустрый. Ты только что на втором этаже был. А, ключ гаечный забрал. А вот так? А что ты будешь теперь делать с ним? Так, он пошел наверх. Ага, пламя-то разгорается. Я не потушил до конца его. Бля, вот это босс-файт эпичный. Эпичный. О, ебать! Вот это я удачно зашел. Так, сейчас мы его наебем. По жесткому. блять, сука, ты чего такой шустрый? У, бляха Хоба, блядь, матрица, революция Ты видел, соседушка? Ты бы так точно не смог А-а-а, крыса, блядь Огонь опять горит, видимо, да? Будем потихоньку, значит, тушить. Или мне нужно так тушить его долго? ага ага Чем мне ключ забрать? Надо думать, чем ключ забрать. Ага, забрал. Забрал ключ. Все, шел нах... Сосед вонющий. Так, он стоит там. В теории, если я разгонюсь... Так, он пошел наверх. От Пойдем Ой, блять Мне кажется, после такого не живут Но это его сын Вот оно что Вот это вот второй эпизодец подъедет, правильно? Так, ну это конец первого эпизода Я надеюсь, это не вся игра Потому что если вся игра, это как-то очень мало Первая часть по времени дольше была. Ну, типа, там было, ну, и страшно, и непонятно. Но ничего. Ладно, хорошо, посмотрим, что там дальше будет. Но если это один из эпизодов, то это круто. Ну, мне понравилось, лично мне понравилось. О вкусах не спорят. Будем тогда ждать следующее, если что-то выйдет. Вот, и посмотрим DLC. Правильно, посмотрим DLC.